Здравствуйте! Давайте поможем друг другу увеличить число живых подписчиков на своих каналах, я, потому что я считаю, что лучше иметь 10 живых подписчиков, чем 20-30 Мой канал отделка подключи. Напишите в комментариях к этому ролику, что вы сделали с моим каналом, подписались на него, поставили лайк, оставили комментарий, поделись им в соцсетях. В ответ я делаю все те же самые действия с вашим каналом. Спасибо за понимание. Сами действия мы сделаем взаимо друг другу не и бесплатно. Спасибо.